приветствую вас дорогие друзья с вами Алла Вишневецкая и сегодня мы с вами поговорим о ретроградном Сатурне точнее о его влиянии на нас всех на каждый знак зодиака Сатурн развернулся в ретроградное движение еще 4 июня но он будет пятиться 140 дней поэтому Безусловно, данное видео будет длительный период времени для вас актуальным и полезным. Итак, начнем с того, что Сатурн вошел в знак Водолей в марте 2020 года. И пробудет он в этом знаке по март 2023 года. Водолей — это у нас знак свободы. Сатурн — это планета, которая любит вносить ограничения поэтому мы получаем такой синтез когда приходят ограничения в такое понятное для нас слово как свобода и конечно каждый чувствует это на разных уровнях зависимо от своей индивидуальной карты для кого-то это необходимость бороться за возможность свободно выражать свои мысли для кого-то это необходимость бороться за свободу передвижения. Для кого-то же это необходимость бороться за возможность осуществлять финансовые операции. И в этом видео мы с вами как раз таки разберемся, на какую именно сферу в вашей жизни Сатурн будет влиять столь интенсивно в ближайшие 140 дней. Конечно, ради справедливости стоит сказать, что Сатурн в Водолее не так уж плох, он дает возможность развиваться технологиям. И даже вот те технологии, которые уже существуют, их могут начать использовать благодаря тому, что появляются какие-то новые методы, которые могут помочь усовершенствовать уже привычные подходы. На самом деле водолей это знак интернета поэтому безусловно сатурн водолей способствует развитию интернета и тех объединений которые могут возникать благодаря этой сети и с одной стороны мы можем это рассматривать как то что объединяет людей с другой стороны это и определенный способ изоляции человека поскольку часто Интернет-общение приводит к тому, что человек меньше общается в реальной жизни. Но это, конечно, уже такой философский вопрос. Напишите в комментариях, как считаете вы. Итак, на самом деле водолей — это командный знак, поэтому мы можем говорить о том, что если человек ставит перед собой глобальные и долгосрочные цели, то с большей вероятностью он сможет прийти к этой цели, если будет идти не в одиночку, а если сумеет создать команду, выстроить работу в этой команде и замотивировать этих людей идти вместе с ним. То есть в целом это очень благоприятное время именно для коллективной деятельности, для того, чтобы э, вести за собой Поэтому период очень благоприятный для лидеров и для тех, кто любит работать сообща. Сатурн Водолея будто бы говорит каждому из нас, если вы хотите жить хорошо, подумайте, чем вы можете быть полезными другим. То есть процветает именно та деятельность, которая приносит пользу окружающим. Именно с такой позиции нужно оценивать любые начинания, но также, безусловно, это будет влиять и на те проекты, которые были начаты ранее. Как вы наверняка знаете, ретроградное движение является иллюзией. Это тот момент, который понятен только наблюдателям из Земли, поскольку планета на самом деле движется все время только вперед. Но, несмотря на это, не стоит недооценивать период влияния ретроградного Сатурна, поскольку часто он дает новые мысли и идеи по поводу того, как осуществлять ранее задуманные проекты. То есть это такой фактор, который часто позволяет нам будто бы под иным углом взглянуть на привычные вещи, что-то пересмотреть и взять для себя лучший вариант. Повторюсь, что период ретроградного Сатурна длится 140 дней. И в 2022 году этот период начался 4 июня и будет длиться по 23 октября. Сатурн — это планета, которая сама по себе олицетворяет мудрость, трудолюбие, дисциплину, порядок. И вот именно эти качества — и те сферы жизни, которые связаны у вас с этими качествами, они будут подлежать определенной корректировке в период ретроградного Сатурна. Вы можете осознать, что приходится фокусироваться на чем-то одном. Это будто бы период работы над ошибками. Если раньше вы могли переключаться из одного дела на другое, то в этот период однозначно какая-то тема выйдет на первый план и будет требовать к себе пристального внимания. Ну и в целом это период, когда важно время от времени ощущать себя учеником, будто бы вот есть учитель, определенная ситуация, которая вас учит. И вам важно понять, какой же именно урок будет полезно извлечь из этой ситуации. Такая позиция очень помогает именно вот правильно улавливать те уроки, те тенденции, которые привносит с собой планета Сатурн. Важно понимать, что когда мы говорим о ретроградной планете, мы подразумеваем то, что она будет идти вспять, проходя по тем же градусам, по которым она шла ранее. А это значит, что... Во-первых, те дела, которыми мы занимались в предыдущий период, предыдущие даже больше, чем полгода, они будут подлежать некоторому, некоторому пересмотру. Это во-первых. А во-вторых, может наблюдаться будто бы замедление в действиях по теме этих проектов. Будто бы нам нужно все проверить, скорректировать, нужно еще раз пройтись по всем ошибкам, перепроверить, сделать что-то заново. В целом, это время, когда мы должны в первую очередь оценивать, насколько целесообразно вкладывать усилия в этот проект. Конечно, это не касается бытовых вопросов. Мы должны понимать, что Сатурн — это планета социальная. Поэтому в первую очередь он затрагивает что-то существенное и долгосрочное, что присутствует в нашей жизни. Чаще всего это связано именно с работой, с теми сферами, куда мы больше всего тратим свои силы и энергию. И вот именно эти темы и будут требовать пересмотра, и именно эти темы будут требовать чтобы мы уделяли им еще больше внимания. Ну что ж, давайте же теперь рассмотрим влияние ретро Сатурна по знакам. И начнем мы со знака Овен. Овны, Сатурн ретроградит в вашем 11 доме. Вы знаете, этот дом называют домом перспектив и возможностей. Когда что-то происходит у нас по одиннадцатому му дому, это обычно как такой фуршет, и мы можем выбирать все, что хотим. То есть мы видим, что есть и такие возможности, и такие, и там есть перспективы, и там, и нам хорошо от этого, от этого осознания. Но дело в том, что Сатурн в одиннадцатом доме, он будет сужать эти возможности, или будет заставлять вас эти возможности сужать для себя. То есть поначалу вам кажется, что действительно перспектив очень много и есть выбор, и этот выбор довольно-таки большой. Но затем, когда уже ближе к делу ситуация развивается, вы начинаете понимать, что вот это направление не соответствует вашим идеалам, вот это направление, ну как-то тоже не лежит к нему душа. И таким образом, вот в процессе такой синхронизации с каждым из этих направлений, вы начинаете понимать, что выбор не настолько велик, как могло показаться в начале пути. И в этом, конечно, плюс, можно сказать, Сатурна, поскольку мы не теряемся в разнообразии, а мы выбираем именно то, что подходит нам больше всего и работаем в этом направлении на результат. Сатурн любит работу на результат, а не просто вот э, тешится тем, что есть большой выбор, но при этом ничего не делать. Это не тактика Сатурна. А дальше. Что касается еще такого момента, как вот тема популярности и успеха в коллективе, в социуме. Это тоже у нас проходит по 11 дому, поэтому Сатурн будет способствовать тому, чтобы ваше имя укрепилось, чтобы вы могли занять определенные позиции в социуме. Но опять-таки это не дается легко, это дается как результат, да, Результат ваших приложенных усилий, вашего труда, настойчивости и, конечно же, желание развиваться в этом направлении. Сатурн не терпит лень, он любит людей дисциплинированных, поэтому, если вы хотите именно хороших, таких прочных результатов в социуме, то знайте, что вам нужно будет для этого хорошенько потрудиться. Одиннадцатый дом это дом планов на будущее. И вот э, здесь тоже нужно потрудиться, чтобы осознать, какие планы соответствуют вашим идеалам. И вы можете на самом деле обнаружить, что ваши планы изменились, и то, к чему вы раньше стремились, уже не является для вас прям какой-то важной точкой и задачей. Появилось что-то новое, и важно это осознать, важно это зафиксировать, для того, чтобы правильно расставить приоритеты. Вполне естественно, что вы можете отказаться от части своих планов, отсеять то, что не нужно. Это будет абсолютно нормально, поскольку, опять-таки, Сатурн любит включать вот такой определенный фильтр. А плюс часто, когда Сатурн проходит по одиннадцатому дому, то одинокие люди определяются, с кем же им э, все-таки остаться. То есть если имеется момент выбора в личной жизни, то вы можете обнаружить опять-таки, что все-таки вы уже определяетесь. Ситуация подводит вас к тому, что ответ э, очевиден, и стоит уже в таком случае продумывать свое будущее, вот именно в этом ключе тельцы сатурн движется по вашему десятому дому карьеры жизненных целей и достижений и это очень значимый для вас транзит поскольку десятый дом это самый высокий дом в натальной карте он отвечает за все важное что происходит в нашей жизни как раз таки за вот те самые достижения но также в это значимый транзит, по той причине, что Сатурн сам по себе является сигнификатором Десятого Дома. Поэтому естественным образом в период ретроградного Сатурна вы будете пересматривать свои достижения, свои цели. Это может быть даже желание что-то менять в работе, в карьере, в бизнесе, то, как вы ведете бизнес, то, как вы взаимодействуете с вашими подчиненными, с вашим руководителем. В целом вы можете осознать, что у вас есть какие-то новые предпочтения, и вам нужно двигаться в этом направлении, чтобы получать удовольствие от той работы, которую вы делаете. И, конечно, то, что нам нравится, всегда является в контексте нашей жизни более перспективным для нас поскольку мы это делаем с удовольствием и энтузиазмом. В целом в этот период может наблюдаться также перегруженность, ответственностью, работой. Вы можете находиться в таком ощущении, что вот вас закидывают какими-то дополнительными обязанностями, заставляют что-то доделывать, переделывать за кого-то. И порой кажется, зачем мне все это нужно, это никто не ценит, это никому вообще не интересно. Но на самом деле это испытание Сатурна, и важно понимать, что в период его ретроградности не стоит забрасывать какие-то дела и не доводить начатое до конца. То есть даже если вы ощущаете, что вас накрыло волной работы, все равно важно ее доделать и скажем так, получить результат по тем вопросам, в которые вы ранее вложили свои силы. Помните, что Сатурн будет проверять вас. И в эти периоды будет сложно. Но это своего рода закалка. И хоть и не сразу, но это обязательно оценят. И это в дальнейшем может стать знаете, такой золотой страницей в вашем портфолио. К тому же работа, которая будет сделана в этот период, будет иметь долгосрочные результаты. И это тоже важно понимать, что все-таки, несмотря на вот это ощущение, что все зря и все так сложно, важно все-таки понимать, что нет, это дело, которое будет... Служить потом еще очень-очень долго. Это будто бы фундамент вы создаете. Конечно, для Сатурна требуется время, чтобы вот была возможность увидеть его влияние. Всегда нужно проходить проверку времени Быстро эта планета не дает результаты. Следующий момент — это семья, родители и ответственность перед ними. В этот период очень важно помогать родственникам, родителям и проявлять ответственность по отношению к ним, поскольку в этот период семья может быть для вас очень значимым фундаментом именно в карьерном плане. И вам может быть даже необходимо для вот этого баланса внутреннего все-таки фокусироваться не только на рабочих задачах, но и выполнять свои обязанности как сын, дочь, муж, жена, и от этого будет становиться легче и радостнее. Близнецы. Сатурн ретроградит в вашем девятом доме, поэтому сильнее всего его прочувствуют те представители вашего знака, для кого сейчас актуальна тема обучения. Стурн будто бы говорит вам, вот я даю второй шанс, получи высшее образование, заверши то обучение, которое было прервано. И если вы понимаете, что эта история касается вас, то обязательно воспользуйтесь этим шансом и доведите начатое до конца. Также это очень важный период для тех людей, кто собирается переезжать за границу. Здесь даже есть некоторые предупреждения. Сатурн будто бы говорит, что ни в коем случае нельзя выезжать нелегально, нарушая закон. В этот период важно делать вот все прямо по букве закона, методично, изучая досконально вопрос. И в таком случае все будет хорошо, и этот транзит отразится благоприятным образом, на вашей работе и репутации. Важно в этот период избегать риска. В таких необдуманных действий, когда хочется вот просто попробовать, не задумываясь о результатах. Это не то время, когда можно действовать именно таким образом. Для вас это период, когда важно к жизни относиться серьезно, когда Важно вот четко понимать, чего вы хотите, к чему вы стремитесь, чтобы у вас были чет, четкие идеалы, ради чего вы это все делаете. А то есть вот любого рода действия, они должны сопровождаться вашим внутренним настроем и четким пониманием, почему вы делаете именно так, а не иначе. Раки. Сатурн проходит по вашему восьмому дому, и там же он будет ретроградным. Это говорит о том, что пришло время пересмотреть ваши финансовые отношения и обязательства, которые у вас есть перед другими людьми. Сатурн в восьмом всегда заставляет человека избавиться от ненужных трат, от расходов, которые просто сливают бюджет в трубу. Он заставляет пересмотреть то, куда человек инвестирует, куда он направляет свои ресурсы. В этот период очень важно навести порядок в финансах, то есть абсолютно вот четко понимать, как финансы работают в вашей жизни, куда стоит тратить, куда не стоит. Инвестиции возможны в этот период, несмотря на то, что многие считают Сатурн в восьмом как запрет на инвестиции, нет. Инвестировать можно, но это должны быть проверенные проекты, долгосрочные, с хорошей репутацией. Ну и плюс само решение ваше, оно должно тоже быть взвешенным. И вы должны, самое главное, иметь возможность, да, инвестировать. То есть вы должны понимать, что это не ваши последние деньги. И что вы абсолютно вот, спокойно можете идти на этот шаг и после этого спать, ночью тоже спокойно. В целом, восьмой дом связан с риском, и вот Сатурн восьмом как раз-таки является будто бы запретом на этот риск. Он говорит, что нет, прежде чем сделать какой-то шаг в неизвестность, постарайся максимум изучить этот вопрос. Спрашиваю тех, кто уже делал такой шаг. Если вы запутались в каком-то вопросе и не знаете, как... Вот дальше поступить с вашим бизнесом, с вашими финансами. Вы не знаете, как решить тот или иной вопрос с налоговой службой. В таком случае нужно обратиться к специалисту. Нужно этот вопрос решить на таком серьезном уровне, когда вы находите человека, который разбирается, и он дает вам отдельный совет. Ну и, конечно же, это и серьезное отношение к обязательствам финансовым в семье в первую очередь. То есть восьмой дом отвечает именно за такие близкие отношения. То есть в этот период вы можете почувствовать желание внести свою лепту, свой вклад в финансовое состояние семьи. Для вас будет очень важно трудиться, зарабатывать, чтобы все-таки сохранять и приумножать семейный бюджет. Львы. Сатурн ретроградит в вашем седьмом секторе. И это говорит о том, что пришло время навести порядок в ваших супружеских отношениях, в деловых отношениях, а также в родственных связях. В целом, в этот период вы можете прочувствовать, что эм, Отношения требуют того, чтобы вы были вовлечены в них больше, чем обычно. Тратили больше своего времени, больше усилий. Но может быть и такой вариант, что вы обнаружите, что эти отношения не работают, что вам сложно находиться в этих отношениях, что они не являются для вас перспективными, что слишком много трудностей, препятствий. И бывает так, что... Сатурн подталкивает к разрыву таким образом, показывая человеку, что не стоит зря тратить время, и в этих отношениях уже нет развития. Могут быть и новые отношения на таком транзите, но, как правило, они лишены романтики, они лишены такой легкости, они изначально строятся на определенных правилах. Изначально у них присутствует тема взаимных обязательств. Люди вот четко договариваются, что они хотят получить друг от друга. При этом эмоции могут быть где-то даже не на втором плане. Решаются прежде всего материальные вопросы и вопросы таких взаимных ожиданий. Но, тем не менее, не всегда это плохо. Многим такой вариант подходит, и поэтому если это ваш сценарий, то э, все отношения, которые будут начинаться в этот период, они будут долгосрочными. И вы впоследствии будете их рассматривать как важные, значимые для вас связи. Причем это может касаться как личной жизни, так и вашей рабочей сферы, сферы деловых отношений. В этот период вам нужно будет поработать над своими установками, которые касаются темы отношений. Возможно, вы увидите в себе элементы деструктивного поведения или моменты, в которых вы давите на других людей, и людям с вами находиться рядом некомфортно. В таком случае вам нужно будет поработать над собой, проявлять честность по отношению к себе для того, чтобы все-таки в отношениях царила гармония. То есть Сатурн не ставит цель все отношения приводить к разрыву, и чтобы вы были сами по себе. Он будет подталкивать вас к тому, чтобы эти отношения имели смысл и способствовали развитию обоих партнеров. Также Сатурн — это планета, которая обожает слово «личные границы». Поэтому в отношениях данная тема, пожалуй, ярче всего проявляется. И таким образом вот личные границы нужно прорабатывать в период транзита Сатурна по седьмому дому. А это значит, что нужно будет говорить, что нравится, что не нравится, отстаивать свое мнение, свое пространство, свою точку зрения, разрешать себе быть собой когда вы рядом с другим человеком и на самом деле часто если вы человек серьезно настроен по теме отношений и находится в таком конкретном поиске то сатурн дает возможность получить желаемое для тех кто умеет ждать для тех кто знает чего хочет от жизни и вот абсолютно созрел до да, в своем понимании того какие отношения ему будут подходить больше всего девы ретроградный сатурн находится в вашем шестом доме это значит что в фокусе внимания будут находиться вопросы связанные с работой здоровьем и домашними животными ретроградный сатурн будет фокусировать ваше внимание на том чтобы вы пересмотрели Ваши привычные способы, как вы выполняете работу, как вы вообще подходите к теме выполнения работы, серьезно, несерьезно, сколько вы готовы на это тратить времени, сколько вы готовы брать выходных и готовы ли вы вообще уезжать в отпуск хоть когда-то. Сатурн связан вот по классике жанра с такой темой вечной работы, но на самом деле он любит гармонию и баланс, так как все-таки Сатурн экзальтирует весах. Поэтому если в этот период быть трудоголиком, то не избежать проблем со здоровьем. Поэтому важно сохранять баланс между желанием поработать и необходимостью восстанавливать силы и ресурс. Вы можете в этот период достичь определенных целей в работе. Можете увидеть результаты своей работы, похвалить себя, что-то пересмотреть, в некоторых моментах проявить настойчивость. Но если вы будете соблюдать такую вот стратегию ровную, да, не будете сворачивать на полпути, то однозначно результаты по работе у вас будут, и они вас будут радовать. Может быть и повышение по службе, которое вы очень долго ждали, но это в случае, если вы действительно трудились и прикладывали максимально усилия. Помните, что по Сатурну хорошие вещи происходят не сразу. Все приходит вовремя, и когда мы действительно это заслужили. Старайтесь больше времени уделять тому, чтобы внедрять в свою жизнь полезные привычки, чтобы заботиться о здоровье. Особенно это касается хронических заболеваний или предрасположенности к каким-либо видам болезней. То есть если вы знаете, что вот это и вот это у вас слабые места в организме, то очень хорошо в этот период поработать над этими темами и таким образом вы сможете сохранить хорошее самочувствие надолго. Сам по себе Сатурн отвечает за кости, суставы, зубы, связки, вообще за опорно-двигательный аппарат. Поэтому в период Сатурна в шестом проблемы могут возникать именно с этим. Тем более, если есть к этому предрасположенность. Могут случаться определенные травмы, но на это, конечно, должны быть уже указания в индивидуальной карте. Но в целом вы теперь знаете, в какую сторону смотреть и с чем быть поосторожнее. Весы. Сатурн проходит по вашему пятому сектору, и он максимально дисциплинирует вас в вопросах отношений, любовных дел, а также воспитания детей. В этот период могут завязываться новые отношения, но они будут развиваться неспешно. В них может не быть много романтики и новых и новых впечатлений, но тем не менее именно вот эти отношения, которые начинаются в подобные периоды, могут оказаться долгосрочными и перспективными, если рассматривать их с точки зрения заключения брака. В это время вам стоит избегать легкомысленности в отношениях, поскольку вы можете сами от этого пострадать, это то, что не будет приводить ни к чему хорошему, ощущение брошенности, внутренней апатии, изолированности, поскольку вы не получили то, что ожидали. Поэтому не спешите вступать в любовные союзы. Если вы уже находитесь в отношениях, то в этот период вам нужно будет вывести их на новый уровень, новый уровень взаимного доверия, любви. Это тот транзит, когда вы можете, скажем так, соотносить свои потребности и желания с потребностями и желаниями другого человека. Плюс на таком транзите может быть необходимость больше уделять времени детям, заняться их воспитанием, возможно, в чем-то их ограничивать и более строго относиться к тем или иным моментам дисциплинировать себя в каком-то вопросе и соответственно чтобы это способствовало новым привычкам полезным в жизни ребенка сейчас для вас неблагоприятный период чтобы много финансов тратить на роскошь на удовольствие не стоит зацикливаться на том, чтобы только вот производить впечатление. То есть нужно смотреть глубже, нужно все оценивать более серьезно. И в таком случае транзит обязательно даст вам вот ощущение удовлетворенности жизнью. И это ощущение будет намного вот глубже, основательнее и прочнее, чем обычно. Скорпионы. Сатурн ретроградит в вашем четвертом секторе. Это очень важный дом, дом наших корней, семьи. И Сатурн будет способствовать тому, чтобы вот ваш фундамент в жизни становился более прочным, основательным. В первую очередь, конечно, подлежат пересмотру темы места жительства. Может появиться желание строить дом, делать капитальный ремонт. А также это может касаться и взаимоотношений в семье. Нужно будет пересмотреть формат общения, манеру общения. Фокусируйтесь на том, чтобы ваши желания были зрелыми. И в целом, чтобы вы вот так твердо стояли на ногах, рационально оценивали свою жизнь, свои возможности дальнейшие перспективы. В целом, в этот период вы будете склонны принимать более правильные решения, чем когда-либо, поскольку будет появляться определенная такая степенность, взвешенность в действиях, и это будет минимизировать риск ошибок. Также в этот период вы будете склонны, пересматривать отношения с родителями, возможно, им понадобится помощь с вашей стороны. Могут всплыть на поверхность какие-то давние семейные споры, вопросы, которые нужно дополнительно решить. И важно, чтобы вы брали ответственность за свои решения, избегали таких колких высказываний и работали над тем, чтобы в первую очередь устранить источник разногласий. То есть все-таки нужно стремиться к тому, чтобы достичь консенсуса и чтобы установить перемирие. Старайтесь вот вспомнить, какие обещания вы давали своим родственникам. В этот период вы можете оказаться в такой ситуации, когда эти обещания нужно будет выполнить. И вам могут напомнить об этих обещаниях. И в этом вопросе нужно будет, конечно же, проявить ответственность. В целом, это период, когда вы можете работать ради семьи, ради того, чтобы вложиться в строительство, в недвижимость, чтобы приобрести эту недвижимость, чтобы наконец-то почувствовать, что у вас есть свой дом, крыша над головой. И вас могут, например, раздражать какие-то поломки в доме, и вы будете только и думать, как устранить эти неполадки, как вот сделать так, чтобы все работало как часы. То есть вот над такими задачами вы можете работать. Стрельцы. Период ретроградного Сатурна приходится на ваш третий дом. И это говорит о том, что подлежат пересмотру вот такие темы, как общение, поездки, обучение. А ретро Сатурн будто бы говорит, пришло время получить новые навыки, свое мастерство отточить в этих навыках. Пришло время пересмотреть свою манеру общения с окружающими людьми, так как это напрямую влияет на то, как вас воспринимают. Нужно трезво оценивать свои знания, умения в этот период и фильтровать окружение. Вы можете обнаружить, что тратите слишком много времени на переписку, на общение по телефону, на разговоры с соседями, малознакомыми людьми. И таким образом вы захотите избавиться от ненужных разговоров, связей, контактов ради того, чтобы получить то время, которое сможете направить на что-то другое, что принесет, на ваш взгляд, больше пользы. В этот период именно такой взвешенный рациональный подход к жизни поможет вам принимать правильные решения, и как следствие вы сможете получить больше результат в учебе, в труде, делах. И буквально вот есть возможность дотянуться до результата, который ранее даже не был в мыслях ваших, то есть вы даже не предполагали, что вы так можете. Плюс эм, наступает, в принципе, хорошее время для профессиональной самореализации, для того, чтобы научиться чему-то новому, где-то поднажать, где-то больше потрудиться, и вас обязательно заметят. Эм, для этого нужно отсеивать ненужные контакты и поездки, то есть поездки тоже у нас идут по третьему дому, вы можете обнаружить, что слишком много времени проводите за рулем, и не всегда это прям необходимость, да, ездить туда, куда вы ездите, и может быть желание сокращать такие поездки, опять-таки, для экономии времени. Козероги, период ретро-Сатурна очень важный для вас, поскольку Сатурн является вашей планетой-управителем, и это говорит о том, что... Идет очень большое влияние на вас как личность. И все то, что происходит в вашей жизни, оно оказывает прямое влияние на то, как вы воспринимаете самих себя. Тем более, что Сатурн проходит по вашему сектору финансов и самооценки. В этот период вы будете уделять много времени и внимания своим доходам и материальной теме. В этот период вы можете обнаружить, что результат приносят те проекты которые вы начали ранее в которые уже успели вложить усилия но новые проекты не являются доходными и они не приносят вот должных результатов не приносят те плоды о которых вы мечтали сатурн любит стратегии и вам как Знаку, который находится под управлением Сатурна, это важно обязательно знать и понимать. И в данном случае вам нужно выработать стратегию, которая связана именно с вашими финансами. То есть вам важно понимать, как зарабатывать, сколько тратить и сколько времени тратить на зарабатывание денег. Важно быть реалистами в отношении ваших доходов. То есть не преувеличивать свои возможности, но в то же время и не, скажем так, не преуменьшать, дабы не упустить какие-то важные шансы. Они тоже могут быть. Могут быть задержки в получении прибыли. Особенно вот если это касается новых сделок, вы можете обнаружить, что приходится дольше ожидать ответа и результата по определенным вот делам, будто бы это все проходит какую-то двойную проверку. В то же время это хороший период, чтобы отсеивать лишние траты, чтобы перестать фокусироваться на тех делах, которые не приносят результата. Поэтому многие люди на таком транзите могут даже и терять работу, но это в том случае, если работа не приносит необходимого дохода, и Сатурн будто бы таким образом показывает, что стоит выбрать другой источник дохода, стоит заниматься в жизни чем-то другим для того, чтобы иметь больше возможностей для личного роста и развития. Сатурн во втором очень любит, когда у человека есть так называемая финансовая подушка безопасности. Поэтому очень важно не взирая на доход, да, все равно откладывать определенное количество денег, накапливать. Это будет очень хорошим для вас уроком и знаком. Водолеи. Сатурн проходит по вашему первому сектору, поэтому транзит этот очень и очень значимый для вас. Это то самое время кармы, кармической отработки. Вы можете обнаружить, что... Обстоятельства заставляют вас проявлять большую ответственность, то есть в каждом вопросе вы должны понимать свою позицию да, относительно тех или иных моментов, а также проявлять ответственность вот по тем решениям, которые вы приняли. К тому же часто люди в период ретро-Сатурна ощущают лень, откаты в тех делах, которые были начаты ранее. Важно все-таки в этот период фокусироваться на достижениях и на том, чтобы все-таки иметь определенный график, цели и следовать этому графику, не впадая вот в такое состояние бездеятельности. Прежде всего, неплохо задуматься и выяснить, действительно ли то, чем вы занимаетесь, это то, что вас вдохновляет, действительно ли то, что вы считаете своими мечтами, это и есть, то, что зажигает ваши глаза. Ретроградный Сатурн часто может давать такие перекосы в первом доме, когда человек кто слишком оптимистичен и думает, что «а, я это быстро сейчас сделаю», то впадает в такой глубокий пессимизм и печаль и считает, что не стоит даже начинать, ничего все равно не получится. И обе эти позиции, конечно, являются в корне неправильными, и они будут приводить к очень печальному результату. Поэтому важно все-таки находить баланс. И важно все хорошенько продумывать, просчитывать, планировать, прежде чем вы затеваете в своей жизни что-то глобальное. Может быть и так, что вы почувствуете вокруг себя такую угнетающую атмосферу препятствий, будто бы вот вы что-то хотите начать, и возникают какие-то преграды. Это может быть даже по факту связано с какими-то прошлыми событиями. То есть появляется человек, которого вы знали ранее, и отговаривает или мешает осуществить задуманное. Это как раз-таки вот этот момент, о котором я говорила, что Сатурн — это планета кармы, если мы видим, что происходят откаты каким-то событиям прошлого или людям, которые были в прошлом в вашей жизни, то это говорит о том, что уроки не извлечены, что есть какой-то важный момент, который вам нужно для себя запомнить, сделать вывод, и в таком случае вы сможете уже двигаться дальше на новом уровне, и этот человек, эта ситуация больше не сможет вам помешать на вашем пути не сможет вот возникать как препятствие в целом Сатурн будет подталкивать вас вот это все перерабатывать то есть если вы захотите уйти от ответственности уйти от какой-то неприятной ситуации то она вас будет прямо атаковать она вас будет преследовать пока вы не посмотрите в лицо этим обстоятельствам и не примете соответствующие решения. То есть это период, когда нужно вот действительно столкнуться с суровой реальностью жизни и благодаря упорному труду и ответственности справиться с трудными задачами. Рыбы. Сатурн проходит по вашему 12 дому. И это очень интересный транзит. Это тот случай, когда минус на минус дает плюс, Поскольку 12-й дом считается негативным, Сатурн тоже как бы планета не самая добрая и ласковая. И вот когда они вместе, то им хорошо. И хорошо человеку, который проживает этот транзит. Поэтому у вас может быть ощущение будто бы защищенности от каких-то напастей, неприятностей. Вот внутренняя, знаете, внутренняя уверенность, когда вот... Вы проспаетесь и понимаете, что вас это не коснется, это проблема. Это также период, когда многое может оказаться под силу, благодаря тому, что те, кто хотят навредить вам, не смогут навредить. А те, кто могли бы создавать какие-то помехи, не будут это делать. То есть в этот период ваша сила намерения очень и очень важна. И когда вы действительно хотите что-то достичь, и у вас такая правильная цель, ясная цель, то вы обязательно к этому приходите. В целом 12 дом это дом служения, поэтому элемент вот служения может вноситься в любую тему вашей жизни, и в тему работы, и в тему отношений с другими людьми, когда вы что-то привносите, что-то делаете для кого-то. Также в этот период я бы рекомендовала обращать внимание на состояние здоровья. Часто, когда Сатурн проходит по 12, у нас появляется такой особый режим жизни, когда нельзя слишком много работать, работать на износ, но в то же время и лениться тоже не представляется возможным. Приходится искать вот такой правильный баланс между работой и отдыхом. И, конечно, в этом вопросе нужно отталкиваться именно от ваших внутренних ощущений. Это очень хорошее время для психологической работы над собой, для того, чтобы изучать парапсихологию, для того, чтобы проходить курсы терапии с психологом. Это хорошее время для того, чтобы исследовать свое бессознательное, избавляться от ненужных блоков, комплексов, страхов, которые мешают вам идти вперед. Вот эта работа над собой на таком транзите будет очень эффективной и будет способствовать тому, что вы в дальнейшем станете другим человеком, сильной личностью, и вот действительно море вам будет уже по коленам. Старайтесь завершать старые проекты, помогайте тем, кто просит о помощи, проявляйте стойкость и выдержку в сложных ситуациях, соблюдайте режим и порядок. И именно вот такая четкость в действиях и наличие плана будут вашим залогом успеха. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется для вас полезным. Я желаю вам в жизни удачи, и чтобы транзиты Сатурна переносили только вот это ощущение устойчивости в жизни и прочного фундамента. Будем с вами на связи, всем пока-пока!